Под коммунальным мостом в минус 15 идет дождь. Это прохудилась труба. Ледяной водопад – это, конечно, красиво, но насколько безопасно для конструкции переправы – вопрос. И вообще, мост отсюда, с правобережной набережной, выглядит уставшим. Торчащая арматура – дыры, а бы как залатанные досками. Опоры моста, так называемые «быки», тоже будто просят капитального ремонта. И неясно, сверху или снизу архитектурная гордость Красноярска выглядит хуже. Асфальт прохудился, его надо менять, но пора бы уже готовить большой проект капитального ремонта, считает общественник Егор Фролов. Капитальный ремонт надо делать, надо переоценить те швы, которые на сегодняшний момент торчат, надо переоценить э, основание моста, который на сегодняшний момент в дырах и может развалиться. И надо все-таки переоценить э, асфальт, который используется на коммунальном мосту. Ну, на другие виды асфальта использовать, не тот, который был уложен ранее. Но пока о капитальном ремонте речи нет. Мэрия выделяет миллионы на обследование состояния моста и считает, что он не находится ветхом и аварийным. К тому же переправа – объект культурного наследия. Значит, его нужно не просто ремонтировать, а заниматься реставрацией. А это занятие дорогое и хлопотное. Поэтому пока асфальт. Ремонт обещают начать летом. Обнаружили а, дефекты покрытия, колейность. В этом году мы планируем поменять полностью дорожную одежду. Это 40 тысяч метров квадратных асфальтобетона бетона будет уложено. Работу планируем проводить а, в летний период, когда у нас будет самая, наименьшая загруженность автомобилями. Все идет по отпускам. Это приблизительно будет у нас июнь, июль месяц. Движение будем перекладывать по полосам, чтобы не создавать дополнительный дискомфорт нашим автолюбителям. На ремонт моста выделит около 200 миллионов рублей. Асфальт заменят на всем протяжении коммунального. Кто будет заниматься работами, пока неясно. Тендер не объявлен. Последний раз покрытие на мосту меняли в 2017 и 2018 годах. Сначала ремонтировали часть над Абаканской протокой, затем над основным руслом. Ближе к правому берегу работала компания «Сибиряк». Горожане до сих пор поминают ее недобрыми словами, проезжая межпанельные швы, которые разбивают подвески автомобилей. Так что красноярцы ждут ремонта и уверены, что пробок не избежать. Даже не вопрос, будет сложное движение, пробки опять будут, потому что, наверное, по одной полосе будут делать, по, по, по половине, если не полностью. Если полностью, тогда будет вообще, на ну, коллапс, реальный коллапс. Если начнется ремонт, ну, соответственно, один мост останется, и два моста, ну, вот эта часть правого берега, и будет очень сложно передвигаться. Ремонт же ремонтировали пять лет назад, мост ремонтировали развалился Но, ну, по-видимому, качество, кто там, сибиряк ремонтировал, значит, компании вопрос. Ну, значит, ворует Как, как еще? По-другому у нас никак. Ну, делать надо. Обязательно. Так что по терминам, я думаю, как горожане. А вот э, ремонтировали же его пять лет назад, только. может, шесть вот так. Ну, это технические моменты, я как бы не могу вам ничего сказать. Если надо делать, значит, надо. Вероятно, дорожную ситуацию этим летом осложнит не только ремонт моста, но и строительство метрополитена. Напомню, подрядчики планировали, правда, еще в прошлом году перекрыть улицу Маркса, чтобы обустроить подземную станцию. Если эти работы совпадут по времени с ремонтом коммунального, больших проблем с движением избежать вряд ли удастся. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК.